Оплати вперед и получи скидку. Пополняй счет от 800 рублей, оплачивай трафик, накапливай баллы и выбирай подарки в личном кабинете. Нет связи больше часа с момента обращения в офис? Получи сутки бесплатного доступа.